Станок X6V предназначен для заточки боковой режущей кромки концевых фрез диаметром от 4 до 14 мм с двумя, четырьмя и шестью зубьями. Компактный размер и малый вес позволяет использовать его стационарно или перенести в необходимое место и подключить к сети 220 вольт. В комплекте со станком поставляется цанговый патрон,